Какие пять сильнейших землетрясений произошли за всю историю сейсмонаблюдений? Как связаны землетрясения и замедление вращения планеты? И каковы могут быть последствия? Что говорят о сейсмической активности ученые? И что вообще сегодня происходит за окном? più persone чем dalle macerie delle case Было уничтожено более 100 домов. В результате взрыва было уничтожено более 但是我觉得纪录片的最终他们正好就在现场拍摄大家看也带来北极冰寒空气的极地渲涡 3 мая на Гавайях произошло землетрясение магнитудой 5,0. За ним последовало лавовое извержение вулкана Килауэа. 4 мая в 11.32 на острове снова произошел подземный толчок магнитудой 5,3, а спустя час произошло землетрясение магнитудой 6,9. Оно стало крупнейшим на острове за 43 года. 4 мая утром было эвакуировано местное население. На острове появляются трещины. На текущий момент обнаружено 14 трещин, из которых вытекает лава. Зафиксировано снижение уровня лавы в кратере, что повышает вероятность потенциальных извержений. Смотрите подробнее в репортаже спецвыпуска экстренных новостей. В конце апреля, начале мая по всей планете наблюдались многочисленные климатические происшествия. Высокая температура на полуострове Индостан и в Восточной Европе. Наводнение в Африке, на Дальнем и Ближнем Востоке, в Латинской Америке. В разных точках планеты произошли подземные толчки магнитудой 5,0 и выше. Слово «землетрясение» все чаще звучит с экранов телевизоров, по радио, присутствует на страницах газет и журналов. Сегодня через СМИ нас информируют о случающихся стихийных бедствиях, в том числе и о землетрясениях в том или ином уголке нашей планеты. Количество и динамика стихийных бедствий свидетельствует о том, что процессы глобального изменения климата входят в активную фазу, и это требует нашего своевременного реагирования и действий, направленных на объединение и совместное преодоление всех проблем. Для того чтобы не впадать в панику, важно понимать суть происходящего и знать, как действовать. Землетрясение – это сильное колебание земной поверхности. Обычно они классифицируются по шкале Рихтера в условных единицах — магнитудах. Магнитуда вычисляется по колебаниям сейсмографа, и показывает величину энергии, которая выделяется при землетрясении. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах, которая основана на внешних проявлениях подземного толчка, воздействии на людей, предметы, строения, природные объекты. Когда происходит землетрясение, то сначала становится известна именно его магнитуда, а интенсивность выясняется только спустя некоторое время на основе информации о последствиях. Основные причины землетрясений — движение литосферных плит, вулканическая активность и техногенная причина. В шкале магнитуд каждое целое значение указывает на землетрясение в 10 раз большее по мощности, чем предыдущее. По статистике, в среднем за год на Земле происходит примерно одно землетрясение с магнитудой 8.0 и выше, 10 — с магнитудой 7.079, 100 — с магнитудой 6.069 и 1000 — с магнитудой 5.059. Известно, что каждое землетрясение представляет собой толчок или серию толчков, которые возникают в результате смещения горных масс по разлому. Размер очага землетрясения может варьироваться в больших пределах. При слабых, едва ощутимых человеком толчках, размер очага по горизонтали и вертикали составляет несколько метров. При землетрясениях средней силы, когда возникают трещины в каменных зданиях, размеры очага измеряются километрами. При самых сильных, катастрофических землетрясениях, Очаги имеют протяженность 500-1000 километров и уходят на глубину до 50 километров. У землетрясений есть два центра — эпицентр и гипоцентр. Гипоцентр — это центральная точка очага землетрясения, точка, в которой начинается подвижка пород. Эпицентр — перпендикулярная проекция гипоцентра на поверхность Земли. Один из основных факторов учащения земных толчков инерция верхних слоев Земли, тектонических плит, в результате замедления вращения нашей планеты. Ученые из Великобритании установили, что продолжительность земных суток увеличивается в среднем на 1,8 миллисекунды каждые 100 лет. Во время замедления вращения планеты приплюснутая форма Земли меняется на более сферическую. Это приводит к большим деформациям тектонических плит в экваториальных зонах, что ведет к увеличению количества землетрясений. Скорость вращения планеты Земля каждый год незначительно изменяется. То увеличиваясь, то уменьшаясь. Ученые выяснили, что после того, как скорость вращения Земли достигала локального минимума, через пять лет значительно увеличилась сейсмоактивность. Сейчас прошло примерно 4,5 года после достижения минимума. Таким образом, согласно гипотезе, в 2018 году возможно увеличение числа мощных землетрясений. Многие ученые отмечают события, например, Британские ученые подтверждают, что, например, Земля начала замедляться. И за последние 700 лет она замедлилась, они же измерили на 4 миллисекунды. Вроде бы немного, но... Это катастрофично. Да. Но на самом деле это ведет к большой катастрофе. Дело в том, что когда Земля вращается, она немножко приплюснутая. Ну, Центробежная сила. Когда она начинает замедляться, она начинает принимать форму близкую форме шара. Естественно, меняется площадь поверхности земного шара, и есть тектонические разломы, и, соответственно, плиты, они будут либо расходиться, либо, наоборот, находить на этого. И ученые прогнозируют, что, например, даже в этом году вулканическая активность на Земле должна увеличиться минимум в два раза. То есть они подсчитали, что примерно в среднем в год происходит 6-7 крупных землетрясений. Вот в этом году они ожидают порядка 30 крупных землетрясений. И, опять же, это ожидание. Реальность может оказаться совершенно иной. И мы видим... Достаточно одного серьезного. Да, однозначно, чтобы ну, исчезло все человечество. ТОП-5 самых мощных землетрясений за всю историю сейсмонаблюдений. Землетрясения в Северокурельске. 1952 год.